Словно зверь, поговорит на без всяких потерь Да я потерю мой алкоголь, он на зло мне О нет О нет Нет, хватит все Себе в жизни родители тесны Стоит понять, что внук это пьян Я не понимаю, как с этим бороться Снова нали до крови в стакан Я не спился ночью, но свет нам без солнца Поверь, я зверь Что скажешь мне на это теперь? Мне нужна помощь, но знаешь сам Да никто не поможет, я буду страдать из залива страны Я думаю, обо мне всем плевать Я кажу себе нормальным, но на этом пока хватит не смотри Ч ⁇ рт, ты же Where my home this is gonna be summer and spid down the Zide Дай, дай, дай, я пришел к горе, а я сбиваю немного. Я заряжаю пистолеты, сука, эля, плохотела Ты игрушка для меня, я поля Я не тропил три столета, валом дико пролетела We my homies, Я не знаю, происходит ли все это Каждый день я не пойму, уже настал ли конец У это понимаешь, я не черт и псих Но мне сказать все надо Может ли подохнуть, сука? Стой на И тебе не надо, от меня проблем Лишь только мани Это самая заринка в твоем в внутреннем канале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 Талант, не считая крутым твои крупные числа. Я держу да. все в руках, меня держат качели, я мау, времени, и есть это время, я уже буду там, где вы все не успели. Мне не скажу, где то счастье, оно за горами, а горы далеко, не везде, да я шел по там за Быть лучшим и удосужу порадовать прямо сейчас. И если отсутствует, я буду примерным. Я пойду по to you zombies, I like am fucking with the dead. Are you other rappers trying to fuck up with the lead? I don't have a weapon with my watcher put to bed And I don't want fame and I don't want clout But my drive will not tame, so shut your mouth Success to you is hollow, there's drought You an empty void that I better off without To be like you thought this so mattered that i was free like you but the freedom is fake was a sheep like you owe oh, me in a grave now i'm free not you <laughs> you want some freedom food i'm confident in change you can eat them too. don't see the point of major make a point to be a fool these are lessons that you know that put it in the school Look at what you do this for, look at who you do this for If it's not for happiness, then why the fuck you do this for? You will not be happy if you make it with the holocaust Money, fame, bitches, for yourself, your blood and cause I know that I'm wanting more Toxic rock, we'll close the door, intoxicated hollow doors That is why I'm running for Slave to my mind, that my happy is, yeah, of course Driving through the present, I am trying, so I set the course Yeah, I wanna make it, but with no weight on my chest I'm obsessed with perfect, nothing less My chest is hurting, I confess My ego's nest tries to resurrect I'm trying to heat up got your foot on my neck, I'm trying to clean up My brain is a fucking mess, so I don't know how to close the door Like my demons out for sure I'm trying to heat up, but I put out myself with tears, no, I'm with you You the багира меня погибдают мы Сыпаясь холодно потом.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 Ошибка называли мечтами На что есть у меня Я не умираю от тебя, а зря Я не учусь говорить о слова, что пропиханную ложат ложит обрет и херня Ты говоришь, что ты сможешь добиться всего Но я знал, это блеф, и тебе все равно Тебе проще снова напиться и выкинуть фокус Не никого В сколько этих чисел много издевался над собой Обо мне тебе твердят Но не упущу возможности сказать Что я не вечен, это знай Если ты забудешь меня, значит не переживай Сука, не молчи, скажи Что все это такие мелочи ты не уйдешь, и скажешь всё мне. И навсегда я закрыл в себе эту боль, ты не знаешь, Но я счастлив ее Не делить с тобой Ты так -то хотел быть подальше От меня и так со мной Ты в этой жизнь И несчастливая Ты виноват только я Лишний вес и края, нервный взрыв и слеза, как последняя капля, Терпения твоя, Как последняя капля, терпение твоя. больно не умру В твоем присутствии я вряд ли утону Мне будет больно, но я смелость истерплю Однове гадости тебе в ответ не нужны те слова, они все как дважды два Перестанут доверять тебе, как только стану стар Убегу, не сказав, что в этой жизни всё неправда Я надеюсь, мы умрем не завтра, нам ли ли знать Не чувствую, я упал. It's you that I the tiger, Всё начать Ты начинаешь говорить о том, что мы давно ушли Разговоров ворот на повторяешь Нам не разделить всего Нам не разделить всего Нам не разделить жизнь. I die. меня, но не вижу тебя Все, что ты услышал, там бред от тебя. Как последний герой, но пришел без коня Твой самолет улетел, скажи до свидания Ты светишься так, но в тебя нет огня Все пойдут против нас, если ты дашь показания свой будь руки, ведь это свидание Со смертью не чу, против нас, и ты дашь показания Не забудь помы руки, ведь это свидание Со смертью не чуток, ведь там на дыхание Мне расскажи А, годы не значит и глупый дурак. Если пес добрый не значит слабак. Эй, это мой сучены ад кому ты нужен? мне расскажи А, годы не значит и глупый дурак. Если пес добрый не значит слабак. За наполниться поле, сильно злоблен, что день похоронет, днем спокойно, днем в не скрули, давай, как без драмы. Смерть зачужды, душами раны. В момента моя возбуждая. Только вижу в крови храма. Одно изнутри я уверен, что я болен эту вирус, что мне так, как и тебе не вгоряет покоя. Закрой рот, и не молись. Зами не вибнусь, так сти Забирай душ, ты вжелчар, сухо не лечи, я уже мрт, ты имел сум, ай правда ключевое сло, ты отправь, замирай душ, я вжелчарт, суха не лечи я уже мртв, ты имел сум, ай правда ключевое зло, ты отправь. Самый ад, нужен мне не значит ты дурак. Если ты добрый, не не Дай мне снова знать в твоих слезах Я не буду с тобой, в твоих снах Я приду, заберу, уйдем в темноту Ответ Получу его не так скоро Обещание, закон, слова Но ты бросишься за мною прямо след. Все, что припомнишь, мне настолько какой-то бред Я не поведусь снова на обман Даже если я сильно пьян Прости, уходи Мне не нужен больше этот мир ведь мне так стало пусто Мне грустит И мне грустно